Всем привет! Настала зима. Многие задают вопросы по котлу компании ВСКЗ. Вот, прошел уже год, как пользуюсь. В принципе, по настройкам ничего не изменилось. Сейчас попробую показать. Так, котел стоит настройки настройки airfo коэффициент подачи 40 вот коэффициент подачи 40 коэффициент вентилятора в процентах 10 это самый минимальный процент и коэффициент вентилятора точный 98 Почему 98? Смотрите, я уже в том видео пытался объяснять. Вот. Ссылочку на мои настройки увидите в правом верхнем углу. Чем выше процент, вот этот точный, тем у вас температура которая в настройках то есть вот сейчас выставлены 60 у вас будут качели то есть температура будет стремиться поддерживать 60 но улетать вперед будет то есть когда сейчас котел заведется температура будет набираться не 60 а выше 60 то есть градусов на 10 где-то она будет улетать и спускаться вниз тоже будет ниже. Даже где-то вот сейчас запустится. Вот такие настройки у меня круглый год. Единственное, ну, коэффициент подачи в холода чуть-чуть увеличиваю. В прошлом году много экспериментировал с углем. Сейчас покажу. Вот. Уголь сейчас ну, доэкспериментировался то есть пробовал черногорский пробовал балахту всякий разный уголь пробовал то есть сейчас вот именно на балахте почему потому что данный уголь сгорает полностью сгорает в пыль а труба не так засоряется и меньше заботы хлопот за котлом по количеству сжигания угля да может быть черногорский и поменьше сжигается а тепла от него возможно побольше но наступают другие хлопоты такие например как чистка трубы то есть трубу нужно будет чистить вот Трубу надо будет чистить чаще. Котел запустился. Вентилятор пока... Вентилятор пока 2%. Сейчас начнет нарастать. И температура пойдет вверх. Сейчас покажу, как происходит горение в котле. Вот, видим, как прогорает уголь. Как-то так. Котел практически прогорел. Начал уменьшать процент вентилятора. Температура поднялась на 10 градусов. То есть при 50... На 11 уже. При 55 градусах. Котел включился, сейчас уже 66, то есть где-то к 67 градусам котел перестанет работать. Вот получается котел потух, только 67 градусов наступило, котел потух. Почему я использую такую тактику? А, потому что у меня теплые полы, а на них температура нужна в районе 30-40 градусов. Ну, 40 градусов это уже когда морозы, а 30 градусов сейчас практически сама самооптимально. Температура по инерции немножко растет. В котле горящие угли. Сейчас немножко будет подниматься по инерции градуса на 2. И потом потихоньку начнет падать. Вот. Время того, как горит котел, приблизительно минут 8-10. 8-10 минут где-то горит котел потом он уходит в режим ожидания пока температура упадет на заданную величину после чего котел обратно включится вот. почему именно так я топлю потому что время ожидания у котла очень велико то есть сейчас когда температура на улице днем Плюсовая, ночью небольшой минус а, Мой котел включается примерно раз минут в 40-50 в 50. То есть пока вот эту воду он остудит Потом он запустится минут на 10, грубо говоря ну, То есть один раз в час он запускается По количеству угля сжигаемого в сутки в данный промежуток времени при таких температурах выходит где-то в районе двух ведер в морозы где-то 3-3,5 ведра то есть больше у меня по-моему не было то есть сейчас бункера мне хватает где-то на одну неделю то есть я грубо говоря в субботу могу загрузить полный бункер и следующую субботу только зайти в котельную, загрузить заново полный бункер, почистить золу. Как раз получается примерно полный зольник. И все, и неделю я могу здесь не появляться. Сейчас покажу наглядный рисунок. Получается у меня здесь стоит, в гараже стоит один радиатор. В котельной стоит котел. Вот. На обратке стоит один насос, на подаче стоит второй насос, но про него чуть позже подача получается идет вверх. Первый круг делает через более косвенного нагрева. Дальше подача идет на гараж через радиатор вода проходя через радиатор остывает идет по обратке и через насос толкается в котел первый круг как я и говорил через бойлер косвенного нагрева попадает в обратку и идет обратно через, котел, о, через насос в котел. И последний круг идет на гребенку теплого пола. Там стоит свой насос, который качает воду по теплому полу. И опять же в обратку выдает обратно в котел. Если я что-то рассказал не так, поправьте. Кто что не недопонял, можете задавать вопросы в комментариях. Постараюсь ответить всем, кому понравилось видео. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем большое спасибо, всем пока.